С того дня, как я женился, мне часто стали задавать вопросы, братья спрашивают, как найти жену, а сестры спрашивают, как не ошибиться с мужем. Дело в том, что братьям не нужно искать себе жену, братьям нужно искать Царство Божье и правду Его, и все остальное им приложится. Господь в свое время даст этому брату жену соответственную Ему. И Бог никогда не скажет этому брату, не покажет ему сестру и не скажет пойди узнавай о ней, подойдет ли она на роль жены тебе. Никогда. Никогда. Если брат начинает узнавать что-либо о девушке, подходит она ему или нет, это сто процентов не от Бога муж. Если он начинает как-то крутиться возле какой-то сестры, и интересоваться ей, что-то там узнавать, подходит она ему или нет, то знаете, сестры, этот человек не от Бога, не выходите за него замуж, он просто не знает Бога. Когда Господь дает жену, то Он говорит человеку пойди и сделай ей предложение, я приготовил этого человека для тебя то тебе уже не нужно узнавать, подходит она тебе или нет. Господь Бог приготовил для тебя человека, соответственного тебе. Ты просто идешь и делаешь ей предложение. Вот и все. Чтобы девушка не ошибилась, и чтобы парень не поймал ее в ловушку, то Бог никогда не даст девушке мужа без любви к этому человеку. Если сестра не имеет любви к тому человеку, который делает ей предложение, то вам стоит задуматься. Вам стоит задуматься, от Бога ли этот человек. Потому что когда Бог дает одному человеку другого человека, то вам нужно пойти и спросить у Бога, действительно ли это от тебя человек. И Господь даст вам любовь к этому человеку. А если вы не любите этого человека, то зачем вы выходите замуж за человека, которого вы не любите? Или вы думаете, что потом к вам придет любовь к этому человеку? Это заблуждение. Поэтому, чтобы не ошибиться, нужно искать воли Божьей. Нужно не искать себе жену или мужа, а нужно искать воли Божьей. Нужно искать Царство Божьего и правду Его, и все остальное вам приложится. Господь в свое время даст человеку человека соответственно Ему. Но для этого вам нужно посвятить свою жизнь Господу и жить для Него ежедневно. Да благословит вас Господь наш Иисус.